В данном уроке мы поговорим о ликвидности опционного рынка, как ее оценить, как она отличается для опционов в деньгах и вне денег и как купить опцион, если вдруг вам нужно его продать, а в стакане никого. Ну, в первую очередь, ликвидность вы должны оценивать по стакану. Давайте терминал Quick откроем и смотрим. Вот любой опцион, вы вводя его в стакан, вы можете оценить вообще ликвидность ну, этого вообще опционов на основе базового актива можете вывести фьючерс на индекс RTS опцион и опцион на рубль-доллар какой-нибудь ну, берите естественно центральный страйк пут и кол они приблизительно одинаково ликвидны на центральном страйке самый ликвидный конечно центральный страйк основная торговля идет на центральном страйке и на двух ближайших при этом особенность такая, что вот, например фьючерс на индекс РТС, страйки, которые кратны 5000, они более ликвидны, чем дробные. То есть если мы сейчас торгуем, торгуемся в районе 115, то вот ликвидность вот этого опциона все равно будет лучше, чем если он будет торгу, торговаться в районе 112.50. Вот смотри, смотрите по открытым позициям. Смотрите, 110 сколько открыто. 107 меньше, а 105 больше. 102-500 меньше, 100 почти в два раза больше, хотя он находится дальше. То есть вот так же, то же самое здесь справедливо для колов. вот Открытых позиций всегда на э, страйках, которые кратны 5000, будет лучше. Во-первых, раньше вот эти промежуточные страйки и не существовали. И вот когда их ввели, еще ликвидность несколько размазали. То есть и так у нас не очень-то ликвидные были опционы. После введения дополнительных страйков еще уменьшилась ликвидность. Ну, с одной стороны, может быть, как бы они ближе не так далеко относительно друг друга отстоят. Но с другой стороны, ликвидность однозначно ухудшилась. И последние годы, конечно, ухудшается, в принципе, ликвидность на нашем рынке. Очень много ушло западных игроков. Интерес постепенно падает. Ну, возможно, что, надеюсь, что... В будущих годах все-таки люди придут на биржу, придут на рынок и улучшат ликвидность. Сразу вы можете оценить спред. Спред, естественно, нужно оценить где-то в процентах. Есть, и сколько шагов, например, от предложения, спроса и предложения. Если опцион прям ближайший страйк, ну, в одном шаге, то это, конечно, идеальный вариант. Но здесь вот э, обычно 1-2% для центрального страйка, а для дальних может быть и 5%. То есть очень большой может быть спред. И купив, продав какой-то дальний опцион, вы можете, как тут далеко от центрального страйка, вы можете достаточно существенно это потерять. То есть потерять 5% это ну, очень много. Иногда в сделке 5% заработать это а, уже хорошо. Поэтому очень аккуратно надо с ними работать. И для этого пригодится робот, который, про который будем рассказывать в следующих уроках. Он помогает именно избежать вот этой покупки по рынку, теряя на этом. Ну, мы уже сказали, опционы далеко в деньгах и далеко вне денег малоликвидны. Если дальние страйки вы посмотрите, вы вообще там никого не найдете часто в стакане или это будут какие-то участники, которые будут стоять ну, по очень невыгодным ценам. Вот хотя, видите, вот, да, по путу в а, 60-м страйке открыто 11 тысяч контрактов, то есть кто-то какую-то позицию там собрал, но избавиться от этой позиции, не потеряв на этом денег, будет очень сложно. Кто вообще стоит в стакане? В стакане стоят а, действительно реальные участники. Очень много роботов, которые в этом стакане присутствуют. Робототорговля очень сильно развита. Ну, в частности, маркетмейкеры, то есть люди, которые работают на бирже, ну, даже не работают, они не являются как бы сотрудником биржи, они получают деньги за то, что увеличивают ликвидность стакана. То есть они вам могут что сделать? Например, вам нужно купить какой-то дальний неликвидный страйк, вы открываете, а в стакане никого. Если вы хотите там не один, конечно, опцион там путь купить он 60 -й. а хотите вот здесь видите 10 тысяч контрактов открыто а вы хотите пять тысяч э, опционов э, продать или купить этого пута вот тогда вы можете позвонить своему брокеру и попросить его прокатировать опционы прокотировать то есть маркетмейкеры которые э, работают как бы на этом в этой компании выставит вам э, по определенной цене. Вы с ним можете сразу договориться. Конечно, это будет э, хуже. там Какая-то будет потеря, хуже теоретической цены. Но тем не менее, по крайней мере, вы сможете а, свою позицию реализовать. То же самое даже до каких-то вот недалеких страйков. Если вы видите, что в стакане вот здесь вот стоит. Вот даже центральный страйк мы смотрим. 5, 6, 10, 40 контрактов. Это мало. Если вы хотите реально продать там 2000 контрактов, вам либо нужно в этом стакане целый день стоять, либо попросить прокатировать Market Maker, и он вам выдаст цену, конечно, хуже, чем здесь, может быть, даже и не. Если вы захотите купить, вот давайте выделим, захотите выкупить вот этот пут 115, он вам поставит цену, допустим, 4290, но выставит 1000 контрактов. И вы сможете тысячу своих потов купить или продать по менее выгодным ценам, но зато сразу. То есть, вот услуги маркетмейкера можно воспользоваться, но, конечно, если у вас интересные объемы. 1, 2 и 10 опционов никто вам не будет с вами связываться. Дальше. Давайте посмотрим, есть вот так называемая теоретическая цена, рассчитанная по формуле Блэка Шоуза. А есть цена спрос и предложения. Давайте посмотрим. Спрос, вот берем кол, 3640. Предложение 3650. А теоретическая цена 3570. Видите, теоретическая цена очень сильно не попадает в наш диапазон спрос-предложения. Давайте возьмем путь центральный. Спрос 160, предложение 230, теоретическая на 160, то есть на нижней границе. То есть ну, вот такие вот скосы, перекосы, они достаточно часто бывают при каких-то резких там движениях. В большинстве случаев теоретическая цена она, она находится внутри спроса и предложения. Если вы хотите купить, продать опцион, вы можете ориентироваться на теоретическую цену, но если вот такое есть в стакане участники, и они продают и покупают вне теоретической цены, значит, лучше ориентируются, конечно, на них. Потому что, опять же, в моменте при расчете теоретической цены форму Black шоуза может давать отклонение. Ну, оценив ликвидность, посмотрев стакан, вы можете для себя сделать вывод, какой опцион вам можно торговать. Вы должны, желательно, чтобы ваша стратегия подразумевала, что вы будете постоянно работать, с недалекими опционами. Текущий страйк плюс-минус э, один страйк. Ну, один страйк я имею в виду плюс-минус два-три страйка, не дальше. То есть, чем дальше, тем увеличивается спред, ухудшается ликвидность. Такими опционами сложно будет вам оперировать. Проще всего работать на центральном страйке. Вот этим хороша кстати, стратегия нейтрального дельта хитжа. Вы постоянно работаете с центральными страйками, работаете э, вообще с фьючерсами, об этой стратегии будем отдельно говорить, вот тем она интересна. Если вы собираете свою позицию как-то корректировать, то желательно, конечно, тоже ориентироваться чтобы это делать тогда когда страйк ваш становится центральным когда центральный, недалеко от текущей цены, тогда вам легче будет от него избавиться, легче будет там, скажем, ролировать, если вы хотите если это далекий страйк то это будет проблематично на этом все. До встречи в следующем уроке.